Всем привет дорогие друзья, с вами Channel и сегодня будем продолжать проходить метро Эксходу. С прошлой серии мы пришли в правительственный бункер, но оказалось, что там правительство это людоеды оказывается. Я даже не знал, вот там Министерство здравоохранения, которое было в начале, он оказывается людоед. И там, короче, у него там много прислуг получается, которые тоже людей вот так вот берут. Реже там делают, что хотят с ними вообще. Как и на операционном столе, только это еще хуже в два раза. Без анестезии вообще капец, полный. Потом, получается, мы избегали от не... от э, ихнего бункера, получается. Из ихнего бункера. Э, убивая, там, ну, вот этих дебилов с топорами. там и У них некоторых было оружие. Потом был ихний босс, получается. Стальной какой-то, который нельзя было пробить нормально. Потом избежали, и сейчас будем, получается... И что-то в пустыне там искать, и клад какой-то. Сейчас посмотрим. Обязательно возьмите что-нибудь Себя покушать вкусненько. Сейчас будет... Интересно прохождение Каспий, ну да, Каспийское море получается. Там пустыня получается, сохла все. Связи, 1, И хочу пожелать приятного километра. просмотра всем. Три месяца пути, три месяца испытания после Эмантау мы уже готовы к чему на угодно. Наконец, От центра связи Каспий 1 нас а, отделяют считанные но километры. Но найдется ли их на храня? Найдется ли на хранящийся там? В безопасное жары, от радиации места. Да находилось ли там форме. чистый воздух, Уголь где мы можем где мы сможем наконец на спокойно жить. Не знаю. Старые Но что нам остается, кроме путь. надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Тоже страдает. Уголь кончился, ее пришлось перевести на подножный корм. Подножный корм, что ли? Сух, комбикорм или как? Старые, старые шпалы и хворост. Нормально. На шпалы. Шпалы пускай есть, правильно. Хворост. Хотя где не хворост нашли? Там же в пустыне, блин. Да там вообще пустыня все заброшенная, получается. Там что это? Какие-то нефтяные башни вон там видно. Трубы какие-то гнилые, сейчас обвалится. Ну, короче, типичная заброшка какая-то. Реально. В принципе, ничего удивительного нету. Все загрузилось. Так, ну получается, мы там реально остановились. Там мы должны искать что-то, да? Вот что именно, я уже не помню, что мы там должны искать. Патронов ноль вообще абсолютно. А ну-ка, сейчас попробуем. Не помню. Ну, аптечки можно. Да, аптечки наделаем, хорошо. Не получается. О! Нормально будем это... Будем стрелять, короче. Этими патронами. Короче, все понятно. Уходим. Ну, мы можем только на одно оружие делать патроны. Вот на это. И все, больше ни на какое. Остальное оружие все просто. Надо искать специальный верстак. Солнышко припекает. Ну, конечно, Москве его нету. Кто? идет по пар паровозы. Я тут... Да. Ч ⁇ это бомбочки? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Это чуть это такое тихарь можно и зарядить за зажигательными патронами для этого, да? Можешь Реально тихарь какой-то. Ха? И чё? В смысле что-то не работает? Не понял. Какую-ка русскую или? Вы... А, да? Сменю, Прикольно, вы... спасибо. Так, ну чё, мы пошли? Не, ну это типа, чтобы можно огненными патронами стрелять. Ну это прикольно, кстати. Взял, загорелся и всё. Один патрон высадил и всё. Не надо 200 раз стрелять. Не, ну она и так мощная. Она может с одного удара выносить просто. Нифиг делать. Так, на карте куда нам идти надо? Ага, за... пошли за мужиком вот этим. Окей. По карте сюда вроде бы надо идти. Да? Так, тут птицы летают. Здание с, ант... с антенной видишь. А, вон это? Далеко очень. Ага, там осторожней только. Так я тут один иду. Нормально. Как будто кто-то со мной кто-то идет. Я тут вообще один иду, в смысле? Ну ладно. Так, а ну-ка, это именно прямо туда? Да ладно, серьезно. Не, ну там только одно здание есть башня, ну вот оно вот оно. Тут нет, тут просто поезда какие-то и все. Больше тут ничего, я орлы. Да? Орлы могут, кстати, меня укусить. Больно. Я помню, в Far Cry кусали они. Так они тут тоже могут укусить. Их много тут, вообще их просто 200 штук. Летают ни хрен делать. Ты чё? Офигеть они бессмертные, серьёзно. Вы чё такие бессмертные, а? Мужика, да? Э, э, стой, чё у тебя есть? Не добросил. Не-не-не. Чё тут появился, чёрт какой-то? Ч чё, тут призраки ходят что-ли ещё? Не, давайте вы заканчивать будете, пожалуйста, с этой фигней. Чуть ты кто это такой? Бензин, офигенно. Чё-то тут так много трупов? Мне не нравится это все. Я прям вот здесь должен быть. Не, ну то зомбари, походу, да? Да. Я твоих убил, как бы. Ты в курсе, я твоих убил. Ты не лезь, пожалуйста. Тупой, что ли? Дебилы какие. Прикиньте, лезут и лезут. И вообще насрать. Что я их убил? О, там буханка стоит, кстати. Буря быстрее, надо... Блин. Буханку садиться, я... База задыхая, как Какой поезд? Поезд приехал. Противогаз. то да, в смысле же.. а? Так надевай противогаз в смысле? Он не надевает. А им настрать, да, на типа, на это? хрена себе их тут сколько. Офигеть, их тут много. Падла. Их много тут вообще. Офигеть, их тут сколько. Да что тут есть? Офигеть, зачем я сюда пришел вообще? Они бессмертные, серьезно. А можно с ножа? Офигеть давайте фонарик урубим Так, пацаны отдыхают. Зачем я сюда вообще пришел? Тут же по факту ничего нету. Абсолютно. Мужик валяется какой-то. Это их не походу, да? Блин. Не ну по сути мне здесь надо быть. Вот здесь. Ну, по сути, я правильно все сделал. А да, зачем? тут нету патронов. Ну, зато радио есть. Они радио тут слушали, а я пришел к ним в гости. Ну, сами набросились как ненормальные, в смысле. Я что, им что-то плохого сделал, разве? Я просто в гости пришел. Так, вот. О, можно сделать. О, нормально, 40 хотя бы. Ничего полезного тут нету. А, ну там же радиостанция. Это была радио, точно. Надо радио активировать и все. Тут же была радио вот этого вот штука. Открой. Нагой нафиг, все. Сейчас мы на вышку пойдем. То опять злобори будут, да? Или нет? Та не, вроде бы всех перебил, уже там нет никого. Если там даже кто-то остался, то шо, один человек, блин? Один зомбарь. Ага. Блин, кто это? Зря мы к нам сюда Все. Опа, пошел нахрен. На, на лещак. Все, Все, вздыхай. Ты меня три раза убил, офигел, чертила ты. Ч это? Ч-то за хрень. Чертило, блин, реально. Три раза меня убил, блин. Артемка? Не вижу тебя. Да я тут, вон бегаю тут. Горю. Ладно, спускаюсь туда. Спускайся. Хотя, в принципе, зачем я залазил? То, чтобы вот этого дебила увидеть все? что-то странно как-то реально. Ну, буры переждали, допустим. Так я и так переждал бы тут. Почему мне надо было залазить в другую сторону? На тебе. Да ты ч ⁇ охренел? Все, я бегу. Я бегу, все. Останови. Офигеть их тут сколько. А чё, меня чё, ослепляет, что ли? Вы чё, офигели? Камнями бросаются. Да они бессмертные, в смысле? Они бессмертные, я ничего сделать не смогу. Ножом давай. А я тебя ножом умею бросаться, прикинь. Смотри, как красиво. Ай, больно, ты чё? О, в смысле давай вкалывайся то да поедем ну поедем на машине нет я тоже умею бросаться прикинь да в смысле ты чё офигел что ли терпелок сдохни и ты тоже сдохни офигеть их сколько тут вообще надо бежать все надо бежать и лететь отсюда. В смысле, как сесть? Он не садится. Офигеть, почему именно здесь надо подходить? В чем проблема была? О, нихрена себе. А как ты, а как он воздух открыл? А ты откуда взялся? Их не было здесь! Ты чё? Тебя здесь не было, уйди отсюда. Как он с воздуха прыгнул? Ты читер, что ли? Да как тут Четыре человека уже, в смысле? Ты как живой? тебя что-то про тут пробили. На. Охренеть, как я же купил. Ну, если бы ты не пришел, пришлось бы, наверное, да. Так да капец, как их откуда, откуда вы поелиси, откуда, вот сколько, где вы беретесь? Их же не было здесь. Я же только что здесь ходил, ну до этого были. Тебе нормально? С Тебя нормально, да? Ты в машину садиться не собираешься, да? Поехали, поехали. На невидимой, на невидимой машине поехали огромный не пропустишь мне и чё так куда нам ехать может... ни хрена себе У куда тебя. это где Добрый. чё ты сел на машину чё ты сел в воздух а можно мне сесть тоже это все таки моя машина теперь. я ключ нашел я не хочу пешком ходить тут зомбари бегают я хочу их сбивать на буханке мне это не нравится больше мне противогаз разбили еще мне придется новый искать где-то не ну, офигенный ключ кстати. придумал какой-то чел с изолентой для выхода нажмите на ну, я понял да? ну руль конечно капец какой неудобный кто радио Холуй? кто это э -э Братова с места обращаются... Что... Там мне отливать, что ваши братова там делает. Показали, на Блин, по-моему, я неправильно немножко еду. Блин, я должен был в другую сторону ехать. А ч ⁇ мне такая камера, если пошла? Что-то неудобно особо как-то ездить. Мне, короче, через направо ехать сейчас, получается. Блин, Как неудобно, просто капец. Барон сказал. А вообще насрать не что он сказал. Блин. Так, мне надо, надо перезайти. Машину. Не, так ездить невозможно, в смысле. Ну что, угорать я так буду. А да, это дорога читается? Я по дороге сейчас еду, да? Это дорога, Да. Офигеть, И вот сейчас нормально камера пофиксилась. Это дорога они называют. Вот это дорога. Не, ну нормально, русские дороги, что не так? Но они считают, что это реально хорошая полноценная. Полноценная асфальтированная дорога. Да, я вижу. Правда тут какие-то обломки валяются, но так все хорошо, реально. Правда тут море, в смысле. В смысле тут море? Что-то взорвалось. Ни хрена, тут гейзеры по какие-то. Ну нормально, мы едем. Все хорошо. Главное, чтобы мы по пути ехали, а не куда-то в другую сторону. Блин. Так я реально не по дороге еду. Я потерял дорогу вообще. У меня камера опять сломалась. Да буханка должна доехать, нормально все будет. Какие пушки? Да я откуда знаю, какие пушки? О, опять камера пофиксилась. Правда, камеру штырит не... нормально так. Почему ее закрепить нельзя, я не понимаю. Пошел нахрен. Не, фиг тут вылазить мне. до блокчена уедет. О, зонтик, кстати, стоит. Тут, походу, кто-то загорал. Когда было тут э, море. Ай-яй-яй. Кто стреляет, в смысле? Какой аккуратно Я сейчас убью тут кто-то. Не стреляют кто-то. Какой аккуратно, блин. Нет, тут видно, что из э, пушки стреляют. Они какие-то зомбари кидаются камушками. Ну, куда я еду вообще? Я приехал! В смысле, вот это все, Это точка куда мне надо? Вс, я приехал. Вс, я приехал? Или как? Ну, да, получается, вот точка вот здесь. Возле вот этой вот. Э... фигни все мы приехали аптечка то да, нормально все вот метка прям здесь стоит вот прям вот этих вагончиках все я должен в вагончики зайти да, барон тут говорит что-то в автобусе своем вылазь да, барон ты чё чего дать успокойся барон гаврон Ой, тут это уже сдох. Это ваш, походу, уже тут не выдержал. А что делать нам? Сюда идти? Что-то опасно как-то сюда идти. Серьезно? Серьезно? Это зомбарь? Там чел какой-то ползет. Блин, мне реально сюда, походу. Ладно, давай поехали. И подожгла. Ага. Нефтяник, ну нефтяник, да. Ты кто такой? Ты живой? все откинулся, прямо здесь, на моих глазах. А как идти? Так тут же туннель про В смысле. Это ловушка опять какая-то? А, нет, туннель тут есть, ладно. Я думаю тут нету никакого смысла, я то я такой я смотрю, в смысле, а что это за мост какой-то сломанный. А как мне тут перепрыгивать? Типа? Ха! В смысле тут не перепрыгивать надо? Не, ну я бы сгорел, бы, в смысле. ЧЕГО? В смысле там пропасть находится? Это что за ловушки такие Джокера? Типа нельзя и не пройти, и не перепрыгнуть. А чем мне сделать? Назад развернуться, уйти. Ну ладно. Так он же ослеп, все равно, какая ему разница. Нет, это не буду брать. А это, это что, зомбари получается? Да не люди же, вроде бы, накололись тут. Серезай. мне баночки нужны просто. Так, нефтяник. Так да кто это нефтяник? Дайте, дайте мне найти его. Я чуть не понимаю, кто такой нефтяник. Все, с одного выстрела. Я случайно посвятил на него, уже спалился. Ты уже ничего не должен видеть. Всё. Ты сдох. Ну-ка, не надо мне тут. Я буду сейчас тебя убивать. Умер, гад. Гад умер. Я уже вижу все. Но он все правильно говорит. Гад умер. Туда. Офигеть. Офигеть. Попал. Гад. Один гад умер. Где другой гад? Да в смысле я попал в гады. Блин, не надо наводить на меня. Вс сдох. Вс, не, не надо было выходить. Вот и вс. Это твоя ошибка была. Последняя, вот и вс. Заразно здесь сдохнете. Лучше бы даже не выходили. А так они у меня уже спалили, получается. Они меня уже спалили давно бы. Давно спалили, потому что я того чела убил. Ч, выход уже? Да ладно. Так мне же вроде бы другую сторону идти надо, нет? Да. Мне же в другую сторону. не я, я неправильно пошел. Я ошибся путем. Все, я пошел. Там мне сейчас сдохнул а, да не Авито, нормально все. Я, я тебя аптечку садил. Да не все это. Тут опять раз, блин, тут была эта хрень. Ну, ты не заметил тут темно, в смысле? Да ладно, ну в смысле, ну не надо так делать. Я же всех убил уже, все, я уже могу забрать свой приз, но ну, блин, опять убился. На самом легком получается да вы чё угораете все заново опять опять этих дебилов убивать ты сдох на тебе офигевший а как он здесь оказался стоп там же в другом стороне? да блин она опять что ли да же не было я не видел ее, серьезно. Надо ее было обрезать. Да я не знал, что она тут находится. Я думал, на позже идет. Офигеть, она подрывается каждый раз. Ну ладно, в следующий раз учту. <связать> Ушел в смысле патроны закончились то да умри ты депил, а не попал попал да ч у нее броня такая жесткая что ли ты умирать будешь сегодня нет я офигею себе надо было его ножом кинуть и все сразу бы умер где я умер? А, вон она, вон. Вижу. Вс, вот эта вот дебильная хрень не убивает. Серьезно. Блин, можно было дроном запустить как-то и все хорошо было. Аптечка. Да я в курсе, что мне надо аптечки всадить. Так, получается они через верх. Сейчас подорв... порвем Порвм крысу. Да тебя порвит ты не... Да как он попал и убежал? Убил. Я с одного выстрела убил, серьезно. Я с одного выстрела, мужик, убил, нифига себе. А ты так не умеешь, кстати. На. На тебе! В борщ. Что так темно стало? Так, давайте сохранение быстренькое. А тут опять какие-то ихние фиговины меня убьют. Так, тут вроде ничего нет. Все, можно выходить на свет. Все, я я все выполнил свою миссию. Что мне еще надо сделать? Не выполнил? Так как так-то? А, да вот тут даже не уже все новая миссия обновилась. а кто меня шмаляет Охреневшие. С запасами спасибо спасибо за запас заправка а вон пацаны бегают а это наши? Что происходит? У них тут своя тусовка, конечно. Бойня. Ладно, я тут ни при чем тогда, я ухожу. Зарядка? Фонарик. А зачем мне фонарик, когда... Да убери это фонарик, дебильный. Все, работает хорошо. Это, походу, не мне говорят. Ну ладно, давайте, где вы? Где вы падали? А вы курите, что я с другой стороны пришел, вам гости. Я я вас э, э, хитрил. Так, сохраняшка. А, нельзя в бою, да. Убил вора. Ну вы же сами попросили, попросили, правильно? Я убил. Я молодец. Нифига, что-то... Та да умри Марита, ну, падал. Убил, все, хорошо. Так где вы? Ага, вот и Оп. Да, ч ⁇ так далеко? А он у меня попадает зато. Я в него не попадаю, он у меня попадает. Офигеть. Ну да, Так, где еще один? Вон там еще один сидит. Вылазь. А, вс? Да блин, да как так-то? Мне теперь притык при придется к ним подходить. Убил. С одного выстрела. Надо главное попасть. И все. Ты куда там сел? Засел. А, так это... Мне еще помогает кто-то? Нифига себе, спасибо. А кто там из башни стреляет кто-то? Походу, да. А, чё, тихо никто не... А, ну это наши, значит. все а вот это тоже можно? Нельзя. О, нормально. 60. Давай, разбирай. Так, а в смысле? Так, разбирай, правильно. А, надо эту хрень находить то надо эликсирчики находить тогда все будет нормально ну, получается я всех завалил но у меня куча ресурсов я не знаю почему у меня нету их написано Но я у меня не есть то вас патронов смотри сколько вы блин где вы берете Не, вот это лучше будет хотя это нет никакой разницы разницы вообще никакой нет абсолютно наверно лифт так куда на не на башню залазить что ли а ну-ка что это холодильник какой-то прикольно холодильники есть какие-то штучки прикольные давайте пускайте лифт где ваш лифт я не понял У вас лифт есть? Нет? Откройте дверь. А зайти нельзя. А вот лифт. Так это вообще кораблька. Это вообще лодка. Я думал, что это лодка, блин стоит. А это оказывается лифт. Ни хрена не безопасный лифт. Взял немножко ветер, думал, а я улетел, блин, он. и буду пустыни тут валяться. Офигеть, лифт у них. Как лодка, блин. Ну, в принципе, да. Чего было, то и сделали. Не, ну реально, те, кто страх высоты, лучше вообще на таком лифте не кататься. Ни капельки. Ты, Артём, да. да. Да, Артём, да. Кто убил Мунай, бай, мой друг. Мунай, не знаю. Кто-то убил. О, у вас стол есть. Нормальненько. Нормально. Раз колбасик. Ой, себе заберу. Вы не против, нет? Ну, ладно. Я буду вас тут все тырить, но вы там держитесь давать. Я у вас все заберу, вы там, да прием а вот кстати, вот этот рация да человек я хороший артемка хороший человек чебурек Один так монет. ничего нету здесь блин ну, ладно я вроде бы все затырил в принципе что мне надо больше тут ничего нету но есть конечно крафт можно скрафтить что-то стул есть хорошо пушка есть, кстати Да. Помогите. Какой? Так сейчас 2022 в смысле, ему уже 9 лет. Нам нельзя рассчитывать. А где я тебе снимки эти искать должен? В смысле? А можно что-то скрафтить? Ну, в смысле, стол же, ну, готовый. Да, надо мне тут... Мне надо патроны скрафтить. Не, ну, я, разумеется, тоже, но там... выборы нет, в смысле нету. А по смыслу мне ничего нету, реально. Я тут все собираю целый день... Хожу, собираю а у меня в итоге ничего нету блин что мне вот эта вот шняга не нужна. так может что-то а что это Установи, давай прикольно будем стрелять стрелять будем интересненько типа можно камнями бросаться да ну, прикольно все равно Давай, нифига себе, чё это огнемет Да, да, вот это интереснее. Ну, прицеп, прям полноценный калаш. Чё нет? Будет офигенно. Спасибо за ваш стол, я ухожу, все. Ком компас, ага, выручает. Ну, конечно, выручает. Без компаса я бы никуда не уехал. Так, мне получается вниз надо, да? Спуститься. Да, готов. Да, наверное, да. Вот мне, конечно, нравится, что они все время такие говорят. После слова какого-то... Торопись, да, да, да, да, да. идем, да, идем, да, нет. Ну так вот, прикольно. Иногда песен, конечно, но так уже привыкаешь. Звери в уроды превращают. Люди в звери превращают. Они что-то непонятно нихрена, ну ладно. Море уходил, нефть остался. Нефть я понял, море ушло, а нефть остался. Но это хорошо. Хорошо, что нефть не ушел, тоже Мы здесь морем. Молодой оставался. Собака нефтяной, слушал. Да так кто такой собака нефтяной, я не понял. Собака говорил, что он бог бо... огня теперь. Молодой поверил. Кто такой собака, Можно сказать. Это она про себя или кого? Я не понимаю, что это за история. Так, тут два с патронов. Да я буду с дробошом ходить, мне нравится больше. Он такой крутой, красивый. Современный. Так, мы будем на нем. Все, пой. Да что он бахает? И вроде бы с плавненько спускаемся, он такой бах. Бахнет. Так, а ну-ка, где у нас тут... Он прям здесь, да? Мужик загорает нормально все. Ничего в принципе удивительного нету. О, здесь надо где-то быть, да? Куда мы идем? Тут метка у меня здесь стоит, прям здесь. Ну по этим штучкам надо двигаться. Скорее всего. Мужик тоже отдыхает нормально все. Одна знаю как дверь открыть, вниз не ходил, вниз пауки. Так да где ты? Я уже потерял тебя, блин. Вниз дверь, пауки, что? Где-то здесь. Видишь проход, лезть туда. Та да там же пауки, там... Не, я не хочу. Я с пауками не особо дружу, конечно. Это лифт сломанный. Блин, да ну нафиг. Я буду с, фонари... с фонариком идти туда. Ты со мной? Хорошо. Просто я не люблю по таким тоннелям один ходить. Не-не-не, ты вот это бери. Где? Она что, не на эту клавишу открывается? Блин, а как? Я уже забыл. Блин, там вроде бы сжигалка на АМ открывалась, нет? Уже по-другому оказывается. Тут надо свет включить. Да будет свет, сказал электрик да и включил его все нормально включаем правда фонарик при а, а как он фонарик заряжает неинтересно просто чикнул и все он сам зарядился Нет, странно как-то очень ну ладно и фонариком я, я включил свет офигенная логика тут в игре конечно мужик отдыхает нормально плохо защищал короче вот и все надо было получше защищать. Так, хватит по мне ползать, вы чё Пауки, блин. Дебильный. Понятно, что тут все заброшено. Ну, тут есть, кстати, проход какой-то. чё Вс ⁇ Давайте на этом, наверное, серию закончим, потому что это уже будет проход уже в следующей серии. Потому что мы и так много всего сделали. Всё, надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжения прохождения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.